Добрый вечер, дорогие мои. Когда мы решили, что будем делать наш следующий вечер, этот вечер, по произведениям еврейских писателей, я не предполагала, какая то бесконечная тема. Оказалось, что концентрация еврейских писателей среди просто писателей такие зашкаливает. Поэтому на подготовку у меня ушла примерно вся жизнь еще полгода. Я хочу только сказать, что я рада всем вам, каждому из вас, Большое спасибо за то, что вы пришли с нами сегодня. Спасибо. Исаак Бабель, одесские рассказы. История моей голубятни. В детстве я очень хотела иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее. Мне было 9 лет, когда отец посулил дать мне денег на покупку теса и трех пар голубей. Тогда шел 904 год.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 недосягаемые пять с крестом. Кроме Краваева, на экзамене был еще помощник попечителя Пятницкий, считавшийся важным лицом в гимназии и во всей губернии. Помощник попечителя спросил меня о Петре Первом. Я испытал тогда чувство забвения, чувство близости конца и бездны, сухой бездны, выложенной восторгом и отчаянием. О Петре Великом я знал наизусть из учебника по истории и стихов Пушкина.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 «Жидки ваши, в них дьявол сидит». И когда я замолчал, он сказал, «Хорошо, вступай, мой дружок». Я вышел из класса в коридор, и там, прислонившись к стене, стал просыпаться от судороги моих снов. Русские мальчики играли вокруг меня, гимназический колокол висел неподалеку, сторож дремал на продавленном стуле. Я смотрел на сторожа и просыпался.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 «Дружок мой», — обернулся Пятницкий, — «передай отцу, что ты принят в первый класс». Пышная звезда блеснула у него на груди, ордена зазвенели у Лацкана, большое черное мундирное его тело стало уходить на прямых ногах и исчезло в дверях директорского кабинета. Маленький служитель понес ему часть торжественным шумом, а я побежал домой, в лавку. В лавке нашей, полон сомнений, сидел и скрепся мужик-покупатель —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 История, о которой я рассказываю, то есть поступление мое в первый класс гимназии, происходило осенью 905 года. Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу. Ораторы в худых пальтов сгромождались на тумбу у здания городской думы и говорили народу речи. На улицах по ночам раздавалась стрельба, и мать не хотела отпускать меня. Но я пробрался на улицу за дворками и добежал до Охотницкой, помещавшейся у нас за вокзалом.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 «Люди все на Соборной!» — умоляюще сказал Макаренко. «Там все люди, душа, человек! Чего наберешь, все мне тоши! Все покупаю!» Парень изогнулся над передком, хлестнул по клячем. Лошади, как телята, прыгнули грязными своими крупами и пустились в скач. Желтый переулок снова остался желт и пустынен. Тогда без ноги перевел на меня погасшие глаза».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 Голуби, сказал Макаренко и скрипя колесами подъехал ко мне. Голуби, повторил он и ударил меня по щеке. Он ударил меня на отмаш, ладонью сжимавшей птицу. он ваточный зад повернулся в моих зрачках и я упал на землю в новой шинели. Семя их не разорить надо, сказала тогда Катюша и разогнулась над чепцами.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 Трава у голубят не вытоптана. Один Кузьма не ушел со двора. Кузьма, дворник, сидел в сарае и убирал мертвого шойла. «Витер тебя носи, як дурную щепку», — сказал старик, увидев меня. «Убег на целые веки. Тут народ деда нашего. я як тюкнув». Кузьма засопел, отвернулся.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 Шойл лежал в опилках с раздавленной грудью, с бородой в грубых башмаках, одетых на босу ногу. Ногу его, положенной в розь были грязны и лиловы. Мертвы. Кузьма хлопотал вокруг них, он подвязал челюсти и все примеривался, чего бы ему еще сделать спокойником. Он хлопотал, как будто у него в дому была обновка и остыл, только расчесав бороду мертвецу. «Всех изматерил!»